Название Владик Кавказ. Сборка. Сборка. Сборка. Сборка. Сборка. Сборка. Прочное погружение. тема Есть. Есть! Товарищ командир, прочный корпус В феврале 1988 года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 Борду, Морсвот, Великобритания.